Ну что ж, всем привет. Я сразу извиняюсь за звук видео и за то, что на нем минимальный монтаж. Так что на этом все. Всем приятного просмотра. Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Ещё. А, подожди, нам не надо не станет поменяться. то вот есть. Ну-ка ну-ка погоди мне есть, у меня есть, здесь. Саня. здесь. Вот Сань. Okay. Так, так, не, пора... не получится, как я хотел. Иди, Иди, и Иди. Может, Ты не получается, видишь? Иди а. сюда. Зайди-ка туда, зайди-ка туда, зайди-ка туда. И поймай, Погоди, зайди-ка туда, зайди ка туда, зайди-ка туда. Типа поймай, и поймай, и поймай, и поймай, и и зайди и поймай, и поймай, зайди. поймай, и поймай, и <свят> Ты сайтуху крутишь. Сальтоху О, Погоди-ка, открой, дверь открой, открой дверь, дверь, открой дверь. Открой дверь, а, хотя похер. Мы друг другу можем сделать. Погоди, не-не-не, уйди, не уйди, не уйди, не уйди не смотри, не что я хочу сделать. А, а вот сюда Ноги сейчас сломайся. Да ты уйти нахер. Э -э <и> все <и> <Всё>. Зависит. <с и> Не-не-не, я успею. Ты, ты дебил? Ты дебил. А Здесь только мои порталы С2. Да иди. А, а чё это Че, серьезно не выйдешь? А не выйдешь. Откуда? Отсюда. А, это вот это типа открывало. Да. Смотри. Что не совсем? Нажми вот на эту. <ключат> как там? А Нет, это я тут А у нас idiot. двоим надо быть. Где? Вот. вот. вот. Угу. Так, как а, где Вот. такого не управляете? Нет. Хе-хе-хе. А подожди, а вот ты, которая была на этом все время была открытая? Нет. Вроде бы. Скажи, сейчас она. Я сейчас туда не Как она А, нам может двоим надо стать? Да, нам двоим надо стать в вот же камера. Блин, я тебе не удивил, блин. Давайте она ты получаешь 5 очков не на сотрудничества сотрудничество а не, не не иди обратно, иди, иди обратно. нажми на кнопку а это нет нет сейчас не вот, будем думать Нажимай на кнопку дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай ходить иди, иди, проходи, иди, проходи сам не даёшь. Да здесь вон только вдвоём можно. Да, вот, и есть. Да, вот и есть. Давай. Откосли, а, зайди, зайди, зайди. И а. сюда, да. Ты меня-то впустил. Меня впусти. Вообще уже херешь. <свят> <свят> Не успел. Да. Давай я Так, я сократил нехило Так, а ты здесь... ты здесь Ты там стоишь. Подожди. Ну, может быть любой А, А, я не вистаю от меня. А, я кстати, меня. Ну, меня а, типа я нажми не вистаю на меня. А, я А, меня. Не, вот сверху. Не упал вниз, это не работает. Вот теперь крестик что-то загорел. Это потому что я нажал. Ага. А, я понял, нам вот туда наверх надо. На скорости, давай, Павлик, все делай, речь. Уже все. Давай тогда так, Что я за время вот эти, я за левую сторону, а ты за правую, понял? Не, может ты сам все будешь проходить, а я, типа ты, ты, ты проходи с табом и будешь за мной смотреть, и я тебе его Да вот, здесь без я... разницы, Павлик, здесь без разницы. Я не успеваю, ты в правую сторону, я обслуживаю, да, давай, да. поехали. Три, два, один. Так, я свой выполнил, вы выполнил сейчас. Павлик, блядь. Все заново, ты опоздал. Я ты опоздал. медленный. А? Я я так, так, попал, так, Давай, три, да, да, да, два, да. Один. два, один. Надеюсь, я наслажал. Всё. Я начал. всё. Да. Вот не вижу, а да. то... Нахера ты меня его забрал. Прекрасная команда, благодаря тому из вас, кто всю да, ну, это я. Тесты могут привести к смерти, да, счастлив, наш... приняй, и и да, а это же Ай, это... Ай, Ай, ай, ай. Ты нахер, дебил. Кто-то куда-то забирает? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. А, если ты сам там был, да, да, да, да, да, да и, и ты сам там должен, должен, портал, должен делать что, -то что -то есть, и мой. Вот. вот теперь вот мы вот на эту стенку, стенку, стенку, а, стенку а вот на эту трубой. Так ты зачем там убрал? Че? Я говорю, ты зачем убрал мой портал, мой портал? А вот а он на не, не, а я не, не пушать. Пушать. Это турели? Дурели? Нет, это уже не то, а, нет. а глядя, у меня вообще расхуялива. А, да кстати, ладят. Катя, а как им управлять? управлять? Просто поворачиваешься. А, а, теперь вижу. И смотри, я вот должна, скорее всего, нахарить. а. Ты чудовище. И чё? Их уничтожение является частью испытания. Они для вас... Теперь надо как-то его сюда скорее всего направить. Я знаю как. Я знаю как. Вс. Эй, это уже натворил. Направляй. Давай. Right. Блядь, он надо портал. Смотри, Ай, видишь? видишь? Мы Ай, тупые. Я, тупые. А Да, это, Кануш, как я а, тебя это уничтожил. Это, конечно, а это что а, делать? А. Сволочь. Фу. Ну иди а, ты, ты нахер, ты заебал нахер. уже. Покажи, Покажи, а <свы> ну куда? Не, а, я люблю как ты его поднимаешь Давай, заряжай, заряжай по Че не любит? нихуя не происходит Надо поползнуть, чтобы подняли вдвоём и обработали Не-не-не, вот этот портал убери Вот этот портал убери вот это. Смотри. Смотри. Вот, и все, вот и все, давай. Нет, ты сюда нам. Красный портал сюда поставить. Куда? Кинь, нет, куда. Погоди, код. погоди, погоди. Если мы направляем если сюда, мы сюда. Надо так, чтобы он через портал туда попал. Ты сюда сюда да у меня уже стоит да, один. Во! Почти во. во, все хорошо. Во, а зачем правил, правил? Не знаю, я хочу, потому да. что... А, ты по кнопки не, не знаю. Счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест, но могу сказать, что один из вас справляется очень, очень хорошо. Так, интересно, тоже это? <сёх> мне это же интересно. А, я не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. О, -о, -о. Давай давай прекрасную командную работу, в один Ой, трансфер Давай, трансфер давай, давай о еще раз. А второй иногда предлагает помощь, если тест вдруг превратится в А, так здесь все время, <сёх> типа? <сёх> одно и то же. А то Типа я здесь вообще не выиграю? А, нет, я могу выиграть. А че еще есть? Пять? Нет, А почему я с тобой, друзья? А? Почему у меня с тобой камера? Вот. все пацало. <реш> так, вот. Смотри, да, давай я пойду, давай, пойду, я, пойду, давай я, планирование планирование я пойду, давай я пойду, давай я пойду. А как? понял? Давай, понял. Я что-то пушу? Пушу. А. Опа. Так, опускай, опускай, опускай, опускай. опускай. Поднимай. Купаса. Блядь, тебе вход на болта. Поставить. Поднимай. Поднимай. Опускай. А, Поднимай. Опускай. Поднимай. а ну хотя. Не, опускай. Не опускай. Тут тебе прокал наставить. Зачем? Зачем? Вон туда и сюда. И вон туда. Где? А зачем туда? Зачем туда? Да, Я ещ. Так. Куда yeah, там Куда там надо? Может показаться, что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества. Но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Например, синий. Ты только что потерял два очка от поверхности. Из чего я потерял. Повторяю это соревнование. соревнование? ну пошел нахуй. Соревнования. Выиграл бы синий. А как мне драться? Да, как. А хуй ты ее наоборот в семянный голову вводил? блять, да я уже направил а хуй ты делаешь? Я вот тоже направил, я ты его раз, уничтожил. Иди, пиз... Иди, иди. Проходи. Проходи. Давай я тебе на этом. Блять. Тебе нужно перепрыгнуть. Быстрее! Прыгай! Кого двигай, игуни, не двигай, а прыгай. Я бы не запрыгнул. Давай, вот сейчас, у меня один варик есть. Давай, приключайся уже. Приключай, пока меня не приключат. все, он остановился. Тебе не приплющат. Да, так, теперь ты должен, раз, пройти. пролететь. А да пройти. поставь портал. Могу, сюда портал. Сюда и... Ты манер, ты а, я знаю куда. А я знаю, куда. Сюда поставь ты портал. Поставь. И вон тут, и да, да, всё хорошо. А ты до тут доиграешь? она, yeah, изи. Опа! Рисковый. Так я просто не попал. Я, не я попал. допрыгнул, но ну, не попал. Наверное, надо уточнить. Командная работа подразумевает совместную работу двух или более человек, обычно старающихся не потерпеть неудачу. Испытания должны проходить за пределами лаборатории. Этот тест будет, будет так далеко, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы ищете. Знаете, когда найдете? Загадка века. Ну, наверное, нам, к к нам да, да, да, да, Я да, вот пытаюсь это сделать. Я не да, Я не запрыгиваю. А здесь можно ставить? да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Это. У тебя есть, у тебя есть зеленый портал? У меня типа синий и фиолетовый. У меня желтый, красный. А иди сюда ко мне, вот сюда давай. Сюда, давай. Три, три, два, два. Три, три два, два, один. Да ты. Нажми. Ты нажми. Ну вот да ты сказал бы. К Гу, типа мы не проходили Феникс. Все, блядь, не было а Ч... давай, давай, давай, по секундомеру миру смотри. Ты, ты, ты, ты, А, -а, -а, а, -а, а Понял, давай. Понял. Три, давай. Может, два, один. два, один. Так. Нет, ты мой портал сломал, Гондон. Вот ты куда уход? Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное... А, уходил? <cursevate> Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать нет, и аккуратно забрать. К счастью, вы не чувствуете боли. В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Давайте это рассмотрим. Лен, похвасту, бежусь. меня ничего не долетает. Вот если тело чего у меня не получилось. Я что разгон такой хороший сделал. Слышь, еще раз хочу сделать. Какой нахрен разгон? А, так, Смотри, смотри, смотри, смотри. Опа. Погоди. Тут такой хороший разгон. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. Смотри, Да, здесь надо разгон такой хороший взять. Да, э, я в прям фортале застрял. Один час. Пусть. Нахера я пошел, а? Захотел вот еще будет, один раз. Да, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Можешь пройти? Во, yeah, yeah. Я тебе два раза уже, <свят> два раза уже Иди на жжул, то есть я понимаю, что пора на лететь хата. Это мне караси дорого. Блин, это походу то же самое, сделать. Смотри, я это. Так, я перелетел. Да, сейчас да, поворачиваю налево, налево поворачиваю. Нет, вот к нему заходи налево, говорю о Вон, он туда надо? Так, вот как-то надо, прям так попасть. Давай, повторяйся, продолжай. И он, да. Подожди, я не вижу, будь залегать нельзя. Так, чё ещё нужно? Погоди-ка, поставь портал так, как я сюда вот попал. Вот сюда вот поставь, красный. Мне сейчас надо посмотреть одну вещь. Я уже считаю, что это... а а я понял. Так, мне обратно надо всё запускать. Так, тогда надо вот так... Стой. Не, вот так смотри, да, вот, так так смотри. смотри вот так смотри. Вот туда закинь. Тут а, ну а, да, хотя а, правильно. Красный ставь. ставь. Я понял, как тебя запустить. Я Смотрите, помню, я сейчас ставлю я сюда сейчас туда туда портал. Туда запрыгивай. Туда запрыгивай. Да. Туда. Так, теперь так, ставим теперь сюда, ставим, и, надо, и, надо, и, надо, и надо вот на эту поставить. Мне или мне? Вот на это куда ну, я прям, куда поставил, я прям вот поставил, на на эту. поставил. И все, меняй меня на, меня на красный. Нет, и вот меня. Эту меня и это меняй на красный. На мой фиолетовый. фиолетовый. Вот. Во. Все, заехал. Все, заехал. Мяч, теперь Мяч теперь падает. И все, погнали. Вы прекрасно справились, разместив скругленный куб безопасности да. в гнезде. Должно быть вы очень... Эй, погодите, да вы же не нелюбный. Можно не льстить вам. Но поверьте, как это утомляет. Превозносить кого-то лишь за то, что он поместил скругленный куб безопасности в специальное гнездо для куба безопасности. Какой-то где был. Пайк трошош, пули, кислота, пресс. Только раньше а Ой, О -о -о -о. извините. И я думала о способах, как могут умереть люди. Но вы не можете умереть ни одним из них. Но вы будете проходить тесты снова и снова. А -а -а. С идеальным результатом. Вот, вот эта штука она просто ломает. ломает. Вот этот. Типа, смотри, поставить за идея, она сломает. Так, ну, один из соток, а сюда. А вот ты это открываешь как-то на ту сторону? На... А, ну вот это потом. Надо сделать? Или готов к убрать? Какая это будет? Как а, тут на время то работает. А, откуда второе собралось это просто Да? Подожди. нет, это не помогает. Нет, я пробовал. А что? Подожди, дай я пробовал. Нет. Я хотел присидел. А, подожди, ты меньше. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, у тебя тот портал уже сломан. Кто сломал? Ты сломал. Ты, потому что забрыгнул, ты делал я. Смотри, где ты ставь тогда смотри, портал. Туда портал. А -а -а. Я не знаю, ч нам знаю, это чем? даст. Что нам? А, надо да, Смотри, поставь, смотри, туда, поставь. Портал. туда портал. А мне надо как-то ускорение а мне получить. Как-то. Как угу. Давай, Давай так, смотри. Надо белую штуку надо найти. Белую штуку найти. Иди, а иди, ты да, да, да, Сейчас будет тебе стремя. Давай его так, прыгай, прыгай, прыгай. Давай меняй. Давай меняй. Блять! Почти получилось, почти получилось. Но мы поняли, как тебе проходить. Давай. А может мы вообще неправильно поняли, может мы его взяла и хатим. Так, давай пустить. Сначала открой, сначала открой. Сначала открой, сначала открой. Хорош. Кстати, прикольно. Разбан. А ты открыл? Где ты? Где? <смех> ты открыл, я открыл, Она я открывалась. Открыл. Она а ты прыгнул. А ты прыгнул. Ну, ты улетел в А ты улетел, скорее. А, ты улетел <смех> а если бейщик <бы> <смех> упал? Ваша неудача напоминает мне о прошлом. Но вы всегда возвращаетесь. Снова. Словно ничего и не было. Чтобы обрести уверенность в себе, вначале признайтесь свою неполноценность. А раньше ты запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. А с другой стороны, у нас нет на это времени. Просто посмотри, насколько ты скуша синего. Ты отлично подходишь в качестве примера. Опа, а ты что не сделал? Нет, вон выход здесь. Вон выход вот. Мм, Егорно. А. Тебе ничего не напоминает. Иди сюда. Здесь вот. Может. Смотри, вот здесь есть сюда встать. Есть вот эти вот вот штуки поднимаются. поднимаются. Скорее всего не просто. Давай, раскручивайся. А, вот, попробуй пробеги, что. -то. Да нет, ты там не запрыгнешь. Надо значит где-то как-то бы установиться. Как ты сделал? Слышишь, ставь ускорение, ставь ускорение. Я просто хочу пробовать. Я просто хочу пробовать. Ускорение, ставь. Скоренье ставь. Когда мы вот эти, типа, лазерные штуки забираем портал ломается. Ну, то есть, именно только наши. А, вот, смотри. А, вот, смотри. Видишь? Видишь? а, -а, -а, -а. Значит, смотри, ума. я ставлю тебе порталы. И потом ты меняешь все. Так, только... Давай еду. Хотя, не, мне ну, плевать. Мне плевать на, на ум, я хочу повеселиться. Да. Почему он так улетает. Ё-моё. Тех поймёшь ещё Так, сейчас мячик надо. Пыть. Пыть. Так, а, а дальше, дальше что делать? А дальше что делать? Дальше понимаете по лестнице, да. заходи в этот портал. Блять. Заново. Заново. Зачем? Потому что. Потому что... Че мяч про него? Он, оказывается, через эту Он семью не проносит. А подожди, а тогда как? Тогда я не знаю. Тогда я не знаю. Да. А? Все, я иду а, поднимаюсь. Ч с мышкой? с мышкой? Мне казалось, что вы справитесь быстрее, но я ценю ваше желание остановиться и прочувствовать стоит испытаний. Как, как пахнет моё разочарование у вас? Аз потому что я круглый? Хотя там голову слышать, назвали? Это что? Это что? Какой? что? <соединяющие> а, я а, понял. Все, блять, я, понял. Всё, всё, я всё, тупой. Всё, Там надо тупой, было тупой, просто тупой, портал второй поставить. Да, С другой, другой стороны, все, понял. Давай. Раз, Нажал? Да. Всё. Всё. Это на всякий случай, походу. Два, два, один. А один, нельзя. Один нельзя, не взять, взять, нельзя. Нельзя взять, нельзя взять. Не прогностит. Не прогнозит. Вы заметили, что я не ошибаюсь до конца последнего испытания. Я была уверена, что вы пройдете. И знаете, где я была. Я была снаружи и смотрела, как резвятся. Вам ведь нет делать. Ты чуть-чуть сделал... куда такие Ты не Нет. Что ты знал, просто на поставил, Я был прав. А, вот. А в чем В ч ⁇ смысл? Тебе... Типа... А, он <Слышко> стоит, <старее связать> сейчас, да, он сейчас пригодится. Не, сейчас надо И больше разбону взять, взять, смотри. кто туда Ах, Павлик, Павлик поставь портал вон туда-куда-нибудь. Вон туда-куда-куда-нибудь. Ты зачем я мне я? портал убираешь? А? Зачем ну, мне не портал? Вот я врезаюсь в эту стенку. Там портал вон. А еще а мне портал убирают. А, все понял. А, понял. Так, я здесь мог застрять. А, а дальше что делать? А, делать. а Но... скинул. Где? А там нигде нельзя поставить портал. Смотри, давай я вот так портал поставлю. Смотри, вот здесь, походу, можно поставить портал. Где? Вон, на эту фигню. Попробуй. А как? А как? Ну, иди, короче, туда Я, походу, понял. Ну, давай, просыпаем, керач. Да, Поставь тут портал уже Ааа, подожди Тогда... Ща... Нет. Короче, давай это надо по паску делать Поставь свой портал сюда и сюда Получается... Нет, нет, нет, нет, нет, нет Так, говорится, а я его поставлю сюда и не сюда и потом, потом легко за. Да. Это... Короче, дай. Да. Почти, да. почти! Почти, почти. Но терять начал. Или там как раз надо потерять скорость. Там надо потерять скорость. Надо потерять скорость. А, тогда давай. Да. Ну, потому да. что если, если на здесь скорость, на я, там я там врезаюсь. Я там врезаюсь. Что мне, это мне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 а А, давай так абсурд. Давай так? Давай. Давай. Иди, иди, иди, иди. Я правее поставил. А если там это вообще не ничего не надо делать? Не надо, да. Бля, мы тупые паврик. Ставь, ставь сейчас. Ставь. Можно да. Было? да, да. Да-да-да, да, все да, заново. За Чего? Чего? Ты зачем поменял? Ты мне я свои Я поставил. Я заходу, мая. Ага. Это тебе надо это там ставить, это мои. Нет, не, не, вот здесь надо, мне поставить, надо поставить, там поставить. С двух сторон там поставить а Это все. А так теперь умерет это такая ну, точно так же фигур. Точно так же фиг. А сюда в итоге можно подставить? Нет, вот здесь можно. Вот здесь можно. С этой стороны. В те стороны. А, кстати. А мы это пять проходит. Вон, иди на синем. Иди на синем. давай попробуем. А. Вот и все. Вот и вс. Даже бы представителя пошел. Я не согласен, и его. А чё вообще там? Да там две, там такие, две плоские. такие плоские Ну там, типа... Оно никак нам в про прохождении не поможет Может поможет, типа... Может, поможет, тебя... Тебе тогда надо поставить скорее всего Давай тогда я туда пройду Как туда попасть? Туда попасть? Это вот, это дюля. Да. Сейчас туда залетишь. Так, мне сюда надо поставить, значит. Да, вот так раз, а разгоняешься? Это, это разгоняешься? Ааа, я, а, я понял, зачем кубик? Ааа, я понял, зачем кубик? Ааа, что ты типа поэто... Надо сначала кубик О, запульнуть Смотри. Смотри, почти запульнулся, запульнулся. Блять, он, он уничтожился Кто? Кубик А, кубик. да Чё делать? Иди сюда обратно Иди сюда обратно Надо сюда обратно. было сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. сейчас сейчас, погоди, погоди. Ну, ч, как приятно погоди. тебе, блять, сидеть за Давай, уходи. Давай, уходи. Иди сюда, сюда иди, сюда иди. Да, сюда иди, сюда иди. Сюда. Ну. А, тебе его подает? Да. да. Ну, типа, наш.. У нас там портал, и сломаться буду. Ты ты не сломал? Какой нахуй желтый, ты про что? Там был желтый портал. Смотри, что Смотри. надо делать. Надо вот вот так вот надо ]tım. поставить, там, порталы. Вот поставить порталы. порталы. Вот так порталы ты идешь, ставишь вон туда, и ставишь вон туда. Ты вылетишь вот сюда, и оттуда вылетаешь туда. А ты как? Ты я не ебу. А, смотри, смотри. Зайди в красный портал. Ебать, бой? Тик пляшет как имбецилы, когда сделают. А почему нам нет нет. Вы так на них показали? Это для каждого